Дедок, алё, где у нас экшончик? Будет вообще нет? Как обычно, братишка Скретч бродил по просторам Стима и интернета и наткнулся, ребятки, на очень интересную и совершенно новую игру. Прошу заметить, ребятки, бесплатную игру У нас в эфире, ребятки, игрушечка под названием Stay Out Сейчас я выберу сервер и мы продолжим Давайте выберем европейский Давайте зададим себе имя И сейчас, ребятушки, я поподробнее вам про эту игрушечку расскажу В общем, Stay Out это у нас MMORPG с элементами шутера В основу которого лег дух сталкерства Исследование таинственных забытых и заброшенных человечеством участков планеты Короче, игра, ребятки, бесплатная, находится в раннем духе доступе и бесплатно она, ребятки, неизвестно до какого времени будет, поэтому успевайте в нее а, поиграть. Ну, а братишка Scratch сейчас вам продемонстрирует стоит ли вам играть в нее или же нет, ну что ж, мы выбрали имя Предлагаю такую возможность выбора внешности Так, попробуем, откастомизируем нашего пузана Хотя у нас вроде бы как не пузан получился А какой-то вроде более-менее нормальный Адекватный персонажик Так, выбор внешности, выбор одежды Имя у меня уже есть Так, так, так, давайте-ка мы поиграемся немножко с внешностью Кстати, ребятки, тут прям продвинутый, я смотрю Редактор персонажа То есть тут, как в, если кто знаком Ребятки с такой игрой, как Sims То здесь вот так вот просто Просто Uh... Um. Введя мышку влево-вправо-вверх-вниз Мы можем изменять черты Лица, то есть такой же примерно Редактор, как э, в Симсах Но эта игрушка, ребятки, ни в какое сравнение Идет э, с Симсами, поэтому Забудем уже о них и продолжим Дальше редактировать. Так, прическу Давайте какую-нибудь поставим ему Какие-нибудь волосики нам не помешают, а то что это мы лысым-то будем бегать, что-то он так <смех> Я думаю, я ему голову смещаю, он просто Оказывается, ею вертит Мы просто можем вот так вот манипулировать этим Чувачком. Привет, мои дорогие подписчики подписчики, поставьте, пожалуйста, лайкосик, братишки, Скретчу, чтобы у него в процессе было все хорошо. Спасибо вам, дорогие телезрители, продолжать просмотр. Приятного просмотра, друзья! Ха -ха. Так, в общем, ребятки, вот так вот немножко мы и над этим чувачком. Ну что ж, я думаю, я до долго не буду заморачиваться, дабы не лишать вас а, вашего драгоценного времени. А, с редактором, я думаю, сами разберетесь. А, здесь можно менять брови, усы, бороду, цвет. А, также можно сохранить, загрузить с диска. Ребятки, еще раз напомню, что игрушечка бесплатна в Стиме. То есть вы можете... Кого есть аккаунт в стиме, вы можете просто зайти туда, ее скачать и играть точно так же, как сейчас играет братишка Scratch. Ну что ж, посмотрим, как она пойдет на моем старом ржавом железе. Я же вроде уже назвался Груздем и уже хотел полезть. А меня выбросили опять в создание персонажа. Что за беда! О! Она а тут дают, ребятки, случайно сгенерированного совершенно нового персонажа. Так, кстати, можно выбрать язык. Ну, у нас стоит тот, который нам нужно. А, ну что ж, я что-то не понял. А, мне предложили выбор внешности, выбор одежды, сбросить случайно. Создать, я так понимаю, да? А, ну что ж, создаем случайного персонажа И сейчас мы можем, ребятки, на, начать игру До этого просто какая-то неразбериха получилась У меня, что я не смог войти в игру Просто надо делать все поэтапно Сначала создаем персонажа, его подтверждаем Естественно, называем, вот мы его назвали У меня теперь есть а, Модификация внешности Мы можем, значит, в процессе все-таки модифицировать Опция временно недоступна Можем, значит, экипировочку менять Тоже опция пока недоступна И у нас какая-то, ребятки, подписка На а, несколько дней Я так понимаю, это у нас... Друзья, донатики, без донатиков же никуда, ни в одной игре не обходится, особенно в современной, особенно в бесплатной. Так, ну что ж, начинаем игру, и мне хочется посмотреть уже, что игрушечка из себя представляет, чем же она нас может удивить. Давайте уже посмотрим, еще раз, по заявлению разработчиков, игрушечка будет похожа, ребятка, на всеми знакомый и любимый сталкер, где мы будем исследовать всякие аномалии, забытые и заброшенные человечеством участки планеты. Так, тут нам дают подсказочки Вы можете переслать свои вещи с одного колдовичка на другого с помощью посылочки Пока, да, загрузочка, мы можем ознакомиться с некоторыми советами, которые дает нам игра уже в процессе Так, ну что ж, добро пожаловать, Пишет мне Это обучаю обучающая локация, на ней вы а, не сможете встретиться с другими сталкерами Ваш, а, в... Да, ребят, заметьте, сталкерами, то есть уже подчеркивается дух сталкерства Это мне уже нравится Вообще, мне нравятся мамошечки, где можно взаимодействовать с другими персонажами, с другими реально живыми людьми. А вашим единственным помощником здесь будет только проводник. Чтобы освободить курсор мыши, нажмите на клавишу Tab. -B». Ага, так, так, нажали таб и появился курсор мыши Замечательно, нажали таб и он исчез То есть мы вот так вот с помощью таба просто можем выбирать курсор Нам нужен или нет, нам нужен сейчас курсор Так, это окно активное, вы можете передвинуть его в свободную а, часть экрана где оно, будет, где оно не будет мешать В ближайшее время в этом окне вы будете видеть подсказки Которые помогут вам сделать первые шаги в мире игры Замечательно Воспользуйтесь клавишем WSAD для передвижения вперед, влево или вправо Замечательно Так, а что, куда убрать-то? А? То есть у нас же обучение. Кстати, пока что игрушечка идет вроде нормально. Подойдите к проводнику. Ага, вижу проводника. А как поворачивать голову? А как голову поворачивать? Поверни голову. Чудо... Чудик, поверни уже голову. Никак не хочет поворачивать голову. наш персонаж. Может быть, какие-то особенные клавиши за это отвечают. Ну да ладно. В общем, у нас обучение пока. Так, а если мы тап, тап отожмем? Ага. Просто, ребят, когда я зажимаю тап, у меня а, все стопорится. И он просто в одном направлении бежит. Да. А если мы отжимаем тап. А... Краткий экскурс, так называемый, по управлению. У нас человек наш, персонаж наш, наш вот этот типок начинает вертеть башкой во все стороны. Так, ну что ж, подойдем к проводнику и нажмем на клавишу F. Здорово, что у тебя тут, костер-то хорошо горит, нет? Дровишка не забыл подкинуть, а то сейчас все потухнет, или я помогу. Залью тебе чем-нибудь. Так, ну что, здравствуйте. Как у вас тут дела? Так, сталки проводник как, добра... как добрался, спрашивает проводник. Нормально добрался, Спасибо. А, проводник говорит, это хорошо, так давай договоримся на берегу, ты идешь за мной и слушаешь меня во всем. А, ты не знаешь зону, я ее знаю и помогу разобраться. Все это для твоей, собственной безопасности, для нашей безопасности. У меня вообще-то есть выбор, нет? Есть, садишься в лодку и едешь обратно. Понял тебя, бро. А... Разговор у нас короткий с этим, значит, сталкером-проводником А я думаю, перечить мы ему не станем И сразу же пойдем с ним, куда он нам подскажет Тогда я не вижу я причин задерживаться здесь Нам еще дол долгая дорога предстоит Ну что ж, на это я ему говорю, да, погнали Что же делать-то? Следуйте за проводником а Перелезьте через бревно, нажав соответствующую клавишу По умолчанию Space То есть мы на Space можем вот так вот прыгать А фонарик у меня есть какой-то у проводника? Я думаю, что нет Пока что я вообще бомжара и ничего у меня нет Но хотя вот там маленькие иконочки в правом нижнем углу экрана мне подсказывают, вот так мы перебрались Подсказывают, что там у меня на циферке должны быть какие-то пушечки Так, а здесь что надо сделать? Здесь, наверное, на С на надо присесть А нет, на Ctrl Короче, ребятки, краткий экскурс для тех, кто играет на ПК с клавиатурой То есть ну, тут нужно а, стандартное, типичное прохождение, обучения. А нужно, в общем, а, следовать за проводником Это первое, что-то он у нас встал а, Ты почему встал? Мне нужно пролезть под бревном, иди уже под бревно, я за тобой пройду, меня тут что-то туда не пускает. И значит, а, так, а, нужно следовать за проводником, а, не стоит, не стоит идти вперед, а, а, не стоит идти одного вперед. Так, ну что ж, дальше-то что? Рассказывай, проводник. Двигаем дальше, давай следуем за мной Под тем ревном, как все запущено Я уже думал, что сейчас сам пройду А он за мной пролезет Нет, друзья, у нас обучающее вступление И мы должны делать все так, как говорит нам Товарищ а, сталкер-проводник Ну что ж, мы пока еще реально здесь никто И звать нас никак Поэтому следуем а, подсказникам, указаниям А потом же разберемся, друзья Ну что ж, а, пер первое впечатление пока что а, Ну, никакое Да, есть мир, есть какие-то локации открытые и нам нужно говорить с проводником. Так, что у нас значит дальше? Хорошо, впереди длинный участок. Топать и топать. Давай, поспешим. Догоняй. Давай, я за тобой. Погнали. Я вообще-то без оружия. Что я буду делать без оружия? Руками могу махать? Нет? Кстати, наш персонаж не умеет руками махать. Я бы так э, в бубен кому-нибудь с руки или с локтя, с ноги надавал бы. Но не могу, ребятки. У меня ведь только лапки пока что. Так, идем дальше. Идем дальше, сталкер-проводник что-то нас опережает. Ни хрена у него дыхалка, я уже запыхался здесь. А он бежит такой старый, да, но э, я смотрю, в нем сил еще и бодрости да, хренище, Хорошо, ведьма кушает, мужичок. А я-то вообще курю, наверное, много, поэтому поэтому дыхалочка у меня уже не к черту. Ну да ладненько, идем дальше. Вроде бы догнали его, вроде он не торопится. Что дальше-то будем делать, охотиться на кого-то или что? Опять пролезть надо под бревном. Почему, мужик, ты не можешь вот тут тупо оббежать сбоку? Зачем надо лезть под бревном? Я уже понял, как пролазить под бревном надо. Ну ладно, еще раз, ребятки, повторим эту, эту значит задумку, пролезть под бревном и идем дальше. Так что у нас дальше. Пока что вроде тихо и спокойно играем, ребятки, в стей аут. Это у нас ММО RPG. значит, шутер, который недавно вышел у нас в Стиме. этот шутер совершенно бесплатный. Пока находится, ребятки, на стадии бета. Тестирование, ну или просто вроде как Тестирование, ссылочка в общем будет На эту игрушечку в описании под данным видосом Переходите, качайте, ребятки И играйте У меня компьютер, ребятки, не такой мощный На нем идет, поэтому, ну, должно пойти И у вас Так, ну что дальше? Чтобы бежать быстрее Крутите на ходу Колесо мыши от себя О, а че я этим не воспользовался? Так, ну-ка, ну-ка, от себя, мне говорят Так, ну по воде понятно, что быстрее не побежишь Что, реально работает? Так, так, так, ну кручу от себя, ну, вроде бы как бы бегу, но насчет быстрее не знаю. Так, ну что ж, поговорим еще разочек. Ну что дальше-то? Размялся, прекрасно, двинули дальше, говорит мне, значит, сталкер-проводник. Слушай, а ты давно в зоне? Давно, говорит мне он. А что главное я должен знать? Я догадываюсь, что ты сейчас думаешь, сам был таким. А, ты спрашиваешь себя, это же просто какое-то лесо, когда... Когда же зона проявит себя? Что-то какие-то странные вопросы. На что это будет похоже? Что там впереди? Ты пытаешься не пропустить момент, когда же начнется приключение. Так, мурашки по коже бегают, но все твои представления об этом месте, скорее всего, ошибочные. Я еще не встречал человека, который хотя бы близко мог себе вообразить, с чем он столкнется в зоне на самом деле. С чем столкнулись? Я просто спрашиваю. Думаешь, есть какой-то фокус? Типа того, что я скажу секретное слово, и зона, про... и зона проявится из воздуха, обвешанная своими секретами, как новогодняя елка. Да, главное, чтобы ты должен знать о зоне. Зона и есть главная. Нормально, так все запутано. Вся целиком. Я не умею про нее рассказывать. Тебе нужно учиться идти через нее. И однажды ты почувствуешь, как она идет через тебя. Как она меняется вместе с тобой. Почувствуешь ее дыхание на своем... Затылки, она уже прикоснулась к тебе, просто ты еще не сбросил скорлупу внешнего мира Вот так вот он нам красиво рассказывает Ладно, двинули сейчас на наши цели, идти вперед, а время для разговоров еще придет Согласен, в общем, я со сталкером, проводником И мы, ребятки, выдвигаемся дальше исследовать эту, эту зону Кстати, карта здесь, да, карта здесь есть И она вроде бы как пока что непонятна каких размеров Вот тут мы с берега, значит, пробежали немножко сюда да, карта вроде бы, ну, первоначальное впечатление, что карта достаточно небольшая. Но посмотрим, поживем, увидим. Продолжаем, ребятки. Продолжаем, выдвигаемся. Нам хотя бы надо какое-нибудь оружие, что где-нибудь найти. Может, ты мне что-нибудь дашь поесть? Так, индикатор, вот там у меня здоровье вверху я вижу. Следуем за проводником. А, дальше что, уважаемый? Что дальше? Поговорить с тобой опять надо. Так, ты же говорил, ты же сказал, не надо болтать много. А сам болтаешь. Прежде чем двигаться дальше, нам нужно подкрепиться. А я про что? А, ты поесть взял с собой? С местной флорой надо быть осторожнее Да, и с мясом местных животных тоже Большая часть пищи здесь опасна Без обработки, жаркие варки Да, и воду местную кипятить надо обязательно Давай поглядим, что у тебя в рюкзаке есть из еды Давай посмотрим Так, и где мой рюкзак? Нажмите на кнопочку И, чтобы открыть рюкзак Вот мой рюкзак, друзья И здесь у нас находится тушенка Вода пол-литра Это что у нас такая аптечка малая И нож Нож, какой-то нож. Кстати, ножом-то я могу вообще нет орудовать, экипироваться. Экип... А что так долго? А чё мы так долго экипируемся? А чё мы не экипировались ножом или экипировались? Давайте посмотрим. Так, так мышка, перетащите бутылку воды. И в бутылку воды, тушёнку и аптечку в ячейке быстрого доступа в нижней правой части экрана. Ага, вот это вот у нас ячейки быстрого доступа. Куда делся нож? Я, если честно, не знаю. Так. А бутылка воды, где у нас быстрые слоты? Это что у нас, 1, 2, не пойму. Вот эти что ли слоты? Так, прием нельзя выбросить, предмет, понятно. А вот это что такое? Я вообще-то хотел просто перенести. Как мне говорят, перенесите мышкой, перетащите бутылку воды, тушенку, птичку В ячейке быстрого доступа в нижней правой части экрана. Вот, а, вот, и, ребятки, еще ниже, оказывается, есть у нас нижняя правая часть экрана. Вот сюда вот на четверочку будет вода, пускай. Так, вот здесь у нас будет тушеночка. Так, тушенку. И аптечечка будет у нас на пятерку. Так, аптечка пусть будет на пятерку. И тушенка пусть будет на шестерку. Так, ваш персонаж проголодался. Выпейте воды, поешьте тушенки, активируйте предметы. Извечайте быстрого доступа можно соответствующими цифрами на клавиатуре. Так, бутылка воды, раз. Я попил вообще, нет? Не пойму я. Ну-ка давайте попробуем еще раз. Бутылка воды, раз. А, на, на четверку, точно. Так, это что у нас, бутылочка воды, да, Раз. Так, попили, друзья, и на на надо было наоборот, надо было сначала заесть, а потом попить. Так, ну и, конечно же, надо бы от тушеночки перекусить. А где у меня а, данные по моим... Ага, Получено получено. 26 единиц опыта выживания, сытость у меня присутствует. Вот тут какие-то маленькие ярлычки появились в верхнем углу экрана. Это, я так понимаю, скорее всего, бафы какие-то мгновенные. Поговорить с проводником. Ну что ж, я поел, я готов, подкрепился. Да, что дальше? А у тебя есть нож, надо его... На пояс повесить, чтобы не терять время в нужный момент. И на голову что-нибудь одень, бандану повяжи хотя бы. Вот, возьми. Так, что-то он мне дал. Добавлен предмет бандана. Давайте-ка отойдем вот так, да, и попробуем на себя со стороны. А что, я не могу смотреть на себя со стороны? Нет, не могу. Так, экран экипировки персонажа, клавиша у Так, мы ее нашли. ножечка у меня вроде как уже где-то стоит. Старый складной нож, состояние 100%. Что мне нужно на И Открыть И, значит, и одеть бандану Бандана у нас одевается Экипировочкой вот сюда Вроде бы я все выполнил Ножечко экипировал, бандану, значит, я А где у меня, кстати, быстрые клавиши Для ножа и прочее Вот тут, кстати, ребятки, можно переключать первое, второе это у нас меню для быстрого доступа. Так, репутация, есть ПВП статистика, характеристики. Вот такие, ребятки, характеристики у нашего персонажа. Можно все подробненько посмотреть, рассмотреть. Это все, ребятки, на, по вашему желанию. Ну что ж, ребят, я думаю, у вас уже сложилось впечатление по поводу данной игрушки. Пожалуйста, пишите в комментарии, что вы о ней думаете. Ну а мы... Продолжаем, Нам необходимо поговорить сейчас с проводником и узнать, что же нам делать дальше. Так, я могу ножом экипироваться-то как? Ну, давайте дальше идем, ребятки. Я думаю, что у нас в процессе обучения. Вы взять задание а, насобирать дров. А, нам бы, знаешь, что дров надо набрать, пока мы тут в лесу с тобой бегаем. Займись-ка, пригодится. Хорошо. Значит, как шестерка пока, значит, бегает, да, подбирает дрова, собирают. Так, а, древесина. На что собирать? Ага, понял, на, букв... на, на буковку F вы собрали один из пяти предметов. Так, еще на древесина, да, это тоже древесина, нет, пойдет, нет, не пойдет. Так, это что такое? Мне бы как этот вопрос закрыть, ну да ладно, пока мы, ребятки, занимаемся сбором древесины. Так, раз, два, так, добавлен предмет древесина. Так, мне бы еще древесины, ага, вот вижу, мне даже подсказочки дают, где она находится. Так, так, так, да, видите, у нас персонаж поменялся, кстати, уже в бандане стал. Еще древесины нам не помеш... Так, почему она не берется? Так, откройте журнал заданий клавиша J. Открыли. А, и тут мы видим, ребятки, что у нас а, есть насобирать дров. А, насобирать дров и прогресс, собственно, этого сбора дров у нас здесь отображается. Вы собрали 2 из 5. Нет, не 2, а уже 3 из 5. Так, еще дровишечки мне, пожалуйста. Я же в лесу, тут должно быть на каждом шагу дрова, дрова, дрова. Вот это что, не дрова, что ли? Это тоже дрова у нас. Топорик бы мне. Так, ладно. Я думаю, в процессе все нам дадут. Еще древесинка и мы собираем, добавим предмет. Мы собрали. Выделите задание, нажав на кнопку «Поставить отметку». Так, а как поставить отметочку? А Вот так мы можем поставить отметку. И откройте чат, нажав клавишу «Enter». Вижу чат. И что, чтобы убедиться, что условия собраны, а, условия собрать 5 древесины выполнено. Ну, в принципе, да, вижу, что у нас... Чатик работает, друзья Все совершенно верно Так, выберите задание, чтобы убедиться Так, а что мне надо сделать? Мне предлагают открыть, значит, здесь Нажать на Enter Что-то там Короче, я так понимаю, я все сделал Идем дальше к проводнику и Сообщим ему приятную новость Мы собрали дрова, черт побери, поехали дальше Принес дрова? Да, принес Так, так, говорит нам проводник Вот дрова, отлично, двинулись дальше Зачем я же тебе дрова нес, гад ты такой, чтобы их дальше с собой тащить? Я думал, мы здесь сейчас лагерь разобьем. Эх, какой чудной, старика, а? ну да ладно, идем дальше, ребятки. Следуем за проводником, я думаю, что скоро он нам даст а, размяться уже с нашим ножичком-то перочином. Даст нам проявить-то себя в деле. А то что-то бегаем и бегаем пока что без дела. Ну что, идем дальше, так, и что, дрова еще что ли? Я думаю, они нам пригодятся. Интересно, у меня есть какой-нибудь а, лимит на перенос или что-то в этом роде? Будем собирать дрова. Меня научили, ребятки, собирать дрова, поэтому я собираю дрова постоянно теперь. Так, здесь надо пролезть. Какой опытный, блин, солдат, а. Опытный нам показывает каждый раз, как надо пролазить, где пролазить и так далее. Так, куда нам дальше-то? Следуем, следуем. Ну, а дальше-то что? Что, мы здесь лагерь разобьем или что? Ты придумал что-нибудь? Нет, старика? Хватит уже ходить вокруг, до да, около Сусанин, блин. Ты меня сейчас заведешь куда-нибудь. Давай уже... Давай уже где-то, где-нибудь экшончик с тобой замутим. У нас же все-таки игрушечка-то про экшончик. Что-то экшончик-то я пока не вижу. Дедок, дедок, алло, где у нас экшончик? Будет вообще нет? Что-то он ничего не хочет нам говорить. Какой-то скрытный тип попался. Мы пока что за ним следуем. И он, походу, уже выдохся. Да, зря его, ребят, вначале хвалил. Такой был бодрый старикан, а теперь уже подустал изрядно, я смотрю. Не хочет нормально даже бежать. Передвигается, как-то он... Медленно. Так, что у нас дальше? Это что у нас за застава? Здесь какая-то база. А там что такое? Что-то там летает, друзья, в воздухе. Это похоже на аномалию. Это, ребятки, похоже аномалия какая-то. Смотрите. Да-да-да. Ребятки, я не шучу. Вот это аномалия. И что же нам скажет стариканта? Точка возрождения изменена. Так. И что? Я вижу какие-то летающие предметы. Здесь явно что-то не чисто, чувак. Поговорите с проводником. Ну что ж, давайте спросим, что здесь происходит-то вообще. Так, так, видишь пролом? Думаешь, он здесь просто так появился? А я так не думаю. Кинь туда камень, увидишь кое-что интересное. Так, угу, сейчас кину. Так, камень. Э, камень у нас, значит, кидается на вот эту клавишу, на тильду. Раз. Так, поговорите с проводником. И что же произошло? Ну-ка, еще раз камень кину. Раз. Куда он делся у нас, камень? Раз. Раз. Непонятно что Ничего не происходит Чувак, ты меня, ты меня короче, обманул Ничего не происходит ты Сказал, что что-то произойдет Узнать, что делать дальше Ну что делать-то? Видал, это аномалия Не заметишь такую И все, кирдыка Привыкни в любое подозрительное место кидать камень Прежде чем самому идти Зона не шутит хм, получается Здесь мы не пройдем Давай-ка пробегись вдоль забора Можете еще какое место Где перелезть получится Ты же знал, что здесь аномалия может, я и знал, а ты не знал. Вот я тебе и показываю, что такое зона. Ладно, давай поищем проход. Ну, ладно, я поищу, так схожу. А вы взяли задание найти другой путь на склад. Выполнить задание проводника. Пришло время выполнить новое задание и найти другой проход, обследовав забор а севернее пролома в стене. Так, а где у нас север-то? Я ничего не пойму. А у нас э, север можно определить, наверное, по компасу. Но север, по идее, вот там, в той стороне, да, я так понимаю. Давайте сходим туда. Судя по карте, север у нас всегда вверху И я так понимаю, что, что все-таки мне нужно сюда Да, друзья, журнал задания обновлен Сообщите проводнику, одному опасно идти дальше, нужно закончить все дела и следовать за проводником Да что же за проводник-то такой навязался на мою голову, черт побери, без него я бы давно уже прошел Ну что, как успехи? Я нашел, говорю, пойдем, отлично, посмотрим, что там Погнали, теперь ты за мной следуй, погнали, Получено 100 единиц опыта поддержки Задание выполнено, давай уже, бежим, бежим, бежим Вот здесь вот есть проход, и здесь можно перелезть Давай уже, ты теперь, дедок, за мной, а прыгать как можем? О, он что-то у нас сам, что ли, прыгает? Рез нет надо мне все-таки нажать. Когда мы подбегаем к препятствию, нужно нажать на пробильчик, и тогда мы забираемся. Эх ты, старикан какой, старый ты, опень. Что ты так долго ходишь-то? Я уже давно перелез сюда. Мне можно, нет, перелезть? Или только после него? Ну давайте после вас уж. После вас, мне не дают туда залезть. Не, не могу я пройти, после тебя только. Давай, старикан, сталкивай проводник. Ну что опять, опять с тобой поболтать надо? Да что ж ты будешь делать-то, а? Давайте поболтаем еще с ним Заберитесь вслед за проводником а набрану, На обнаруженные ранее бетонные блоки Осмотреть территорию склада из-за забора Так, ну что, осмотрели, значит, мы территорию э, Ничего такого особенного лично я не вижу Все вроде тихо и спокойно Ну что дальше-то? Мужикан, что дальше? Давай рассказывай Похоже, там собаки, видал? Что-то как-то нет, не видел я. Что-то я плохо, видимо, знал. И не слышишь, как они там лают? Плохо. Надо тренировать внимательность, а то сложно тебе быть в зоне придется. А то сложно тебе в зоне придется. Я за ручку тебя водить не буду. Надо тебе учиться самому за себя стоять. Я не предлагаю тебе с голыми руками на свору идти, а оружие тебе надо. И где взять оружие-то? На счастье, меня тут недалеко друг ждет. И у него всегда найдется лишняя пушка для такого, как ты. Найдешь его в координатах b 31 Вот для него записка. Сейчас открой карту и пометь на ней указанное мной место. Указанное мной место. Чтобы не заблудиться. А потом дуй мигом к моему другу. Одна нога тут, а другая там. Ладно. Так, значит, а мне нужно открыть карту, а выбрать на ней. Так, клавиша и а, прочитать записочку данную мне. Так, нажимаем на нее. Записка проводника Количество 1 относится к заданию проводник. Так, а как ее прочитать? Читать. Так. Так-так-так, а, так, так, так, а, а этому студенту наган, пусть учится уму-разуму, понимаешь? Студент? Я, черт возьми, студент, да, я тут вам всем еще покажу, кто здесь студент, блин, тоже мне студента нашли, да, я вообще профессионал в этом, в таких, в играх подобного жанра. Ладно, что-то я заговариваюсь. Профессионал тоже мне нашелся. Сейчас как только начну помазать по всем и <соедините> увидите, какой я профессионал. Так, откройте карту местности, клавиши М, кликните по карте правой кнопкой а мыши в районе указанных проводником координаты. Поставьте метку, какой там координат, какие нам координаты сообщили. То ли Q1, то ли R1, что-то я уже не помню даже. А, можно, ребятки, приблизиться. Да, вот у нас один, вот, вот у нас один, сюда мне надо. Вот сюда, ребятки, точно мне нужно, Они а туда И, кстати, я вам сразу же, ребят, показал, как можно удалять и ставить метки на карте То есть ПКМ у нас добавить метку, э, добавляем, значит, называем Ну и также ПКМ на уже существующей метке удалить а просто метку Ну что ж, понято, принято, сталкер-проводник, погнал я, значит, за оружие э, Мне нужно немножко подальше, это что был такой? Урон входящий, это я, типа, упал, до да, отсюда и мне только что нанесся урон. Так, ну что ж, следуем, значит, по координатам. Нам нужно тут недалеко найти э, друга-проводника, у которого мы можем купить уже пистолетик какой-нибудь. Нам все-таки надо будет сегодня пострелять по-любому из пистолетика. Это что ж так, такой за обзор-то первый получается без стрельбы из оружия? Так, что-то я не понимаю, где здесь что находится? Какой-то сплошной лес. О, вот туда мне надо по-любому. Вот там, ребятки то место, где мне нужно быть здесь сейчас. Ага, вот он, значит, типок сидит. Это друг нашего проводника. Ну что, лесник, друзья, это у нас лесник. Лесник, ты что ж тут творишь-то? Костер какой огромный тут развел. Тебя же видно за 3-9 земель. Давай уже туши что-нибудь здесь, иначе тебя скоро спалят, придут сюда, тебе накостыляют. Ну да ладно, это я что-то разошелся. Так, ну что, лесник, здорово. Привет, у меня у тебя записка для тебя. От Харона? А, за револьвером пришел. Хорошо, только патроны я тебе не дам. Денежки принес. А, но у меня, говорит, немного денег. Деньги проводника зовут Харон. Да, но у меня немного. Так, у меня немного. А, поторгуйте с другом проводника. Купите у него наган. Так, это значит, что у нас торговля? Револьвер. Так, 3000 он стоит. И что я должен сделать? А, получ получаемые предметы 0. А, так. Что я должен сделать поторгуйте с другом проводника и купить у него нога так и что? это получается где вообще у меня деньги то мои? я не вижу где мой баланс где мой кошелек у меня походу вообще ноль предложить расход 3000 подтвердить вот не пойму вообще не по поговорить с проводником и узнаете что делать дальше я ребят не понял если честно как я у него купил нога но мне кажется а вот он у меня в инвентаре появился теперь да ну, я не пойму, у меня ведь даже денег-то не было. Он у меня за так, что ли, его отдал? А, древесина, это мы поняли. Так, а, наган мы, значит, ставим на быстрые клавиши. Я так понимаю, они уже по умолчанию у нас стоят, да? Если я не ошибаюсь. Сейчас глянем, секундочку. А, да нет, ребятки, нужно ставить все самому. А, так, так, так, поговорить с парником, узнать что делать дальше. На однерочку мне поставить наганчик-то, а предмет нельзя выбросить. Отлично, а как его поставить в слот-то, экипировать, выбросить модификации информация. Я, наверное, экипируюсь этим наганом, отлично, и у меня он вроде как на клавишу 3, судя по всему. Да, ребятки, когда мы берем наган, у нас появляется вот здесь, вот, да, видите, у нас прям на штанине а, висит этот наган, но стрелять пока вроде мы из него не можем. Так, ну троечку он сейчас включается, раз, а, есть патроны? Нет, вроде бы 7 патронов у меня есть в нем. Семь патронов, друзья, есть. А этого мне должно хватить, чтобы потренироваться. Я обязательно должен показать у вас, как здесь стреляют настоящие сталкеры в этой игре. Вот такие вот типы серьезные сталкеры здесь водятся. Мы сейчас идем к сталкеру-проводнику, который нам скажет, что дальше делать. Давайте уже подойдем и посмотрим. Наган мы взяли, что дальше? Сейчас, хоп, а его там нет уже. Нет, сталкер-проводник стоит и ждет нас. Так, также нажатием на ту же самую клавишу. быстрый быстро у нас убирает наш чувачок а в инвентарь свой пистолетик в кабуру. Так, ну что делаем дальше-то? А при, а при оружии? Отлично, отдвинули дальше. А собаки? Мне патроны нужны? А, собаки, судя по всему, а, за забором стрелять их не нужно. Патроны поищем на сталь. Ладно, погнали. Понял тебя. Ну что, давай лезь, я посмотрю за тобой. Так, раз и вот так два. Да, теперь мне дали такую возможность, что, что я как-то спускаюсь. Странно. Вообще странно просто аж. Постоянно наносится какой-то урон. Видимо, надо тренировать какие-то навыки свои. А где, интересно, ножичек, который у меня был кухонный? Или он только для резких хлеба предназначен? Не знаю, что это тут такое. Что за гадили здесь все? Какой-то зеленью непонятный. А, вот теперь слышу собак. Вот теперь, друзья, собак я слышу. А вы слышите собак, нет? Теперь да. Теперь мне слышится лай собак. А до этого реально не было слышно. Но, видимо, у нашего старика на какой-то чуткий очень слух. Так, что тут надо искать? Надо шариться по этим... По этим амбарам, что ли, или что? Ну ладно, идем, ребятки, за проводником, потому что по-другому нам сейчас никак нельзя. Это обучающее вступление, ребятки, играем мы в стей-аут. Новая, значит, ММО-РПГшечка с элементами шутера а, в духе сталкера. Пока что у нас обучение. Обучение, ребятки, ночью, по-моему, время суток выбрать, к сожалению, нельзя. Так, так, так. Ну что ж, собаки где-то лают, а толку от этого никакого нет. Наш, э, ста наш значит, сталкер проводника никуда не торопится, я так понимаю. И идет себе в развалочку. Так, так, так. Ну а мы немножко пробежимся. Старая тут техника всякая стоит. Смотрите, это что у нас, Урал, да, похоже? Да, да, да. Вот такой вот Урал прекрасно детализирован. Здесь у нас складское помещение. Собак я здесь никаких не вижу пока что. Но я надеюсь здесь найти что-нибудь. Хоть какие-нибудь, ребятки, боеприпасики-то есть. По-любому здесь на этом складе. Мне кажется, я уже далеко ушел. Так, так, так, мне говорили, если я буду крутить колесика, мы будем бежать быстрее. Пробуем, бежим. Так, ну что там, мужик, где-то там застрял. Я уже тут все, бежал. Где-то, короче, он опять застрял. А, мне нужно опять с ним поговорить. Да что ж ты будешь делать-то? А? я уже, блин... Пытаюсь на шаг, а на 2 на три, на голову опередить тебя. Не получается. Все, он где-то тормозит наш старика. Ну да ладно, идем к нему и спросим, что же нам дальше делать. Мы такие беспомощные студенты, как нас здесь называют. Ну что, что нам делать-то дальше? Задание выполнено, 2000 единиц опыта выживания. Задание выполнено. Говорим. Так, подожди, вы получили опыт выживания, откройте панель навыков, клавиши «К» и выберите соответствующую вкладочку «Опыта». Где у нас буковка «К»? Вот она, навыки и перки можно нам развить. Я так понимаю, мы уже достигли какого-то определенного уровня, а может быть и не достигли еще. Распределите все полученные очки умений по своему желанию. У меня, значит, очков умений... Вообще, по-моему, нет, да Да, у меня, ребятки, очков нет, поэтому... А, нет, есть Вот это вроде 10-10, это же очки, да, умения Мы можем их а, где-то уменьшить, где-то увеличить Но пока что мне увеличить почему-то не дают И, скорее всего, это потому, что у меня еще не хватает опыта Поэтому мы распределять ничего не будем а, Потому что еще не доросли до этого Но мне все-таки предлагают, черт возьми, а, обучиться и увеличить очки вот здесь, кстати, мы можем увеличить. Это у нас, ребятки, очки боя. А вот здесь у нас выживание. То есть тут еще разные, ребятки. Видите, группы есть очков опыта. А здесь мы развились в выживании, а здесь мы еще не развились, поэтому здесь очков нет. Поэтому вот таким вот интересным образом здесь происходит прокачка. А что мы можем добавить? Здесь мы можем физ подготовку улучшить. Вы уверены, что хотите затратить на изученные 14 очков опыта. А у меня сколько всего? А, у меня есть 14 очков опыта. Но, но, но, но Если честно, ребятки, надо здесь смотреть И разбираться, что а, за что отвечает Я пока выберу подготовку на первый, на первый случай Недостаточно очков опыта Ага, Способность 10 очков опыта и, наверное, пока что хватит и, ну и, наверное, в метаболизм остатки, да, вот куда мне советуют как раз таки, да, чтобы просто-напросто идти по линейке квестов в обучающий, так сказать в обучающем, на обучающем этапе, поговорите с проводником, выясните дальнейшие действия ну что ж, поехали дальше, я вроде обучился а, проводник, значит, мы бы могли тут задержаться и развести костер, но боюсь, что дым на складе увидит а, с блокпоста военных Я тебе дам бинокль, надо, понадоб, надо, надо посчитать на блокпосте военных а На востоке склада у ворот есть дозорная вышка на пересечении квадратов D33 и D34 Заберись туда, блокпост должен быть видно оттуда Ладно, где бинокль? Давай рассказывай так, добавим предмет бинокль. Мне нужно на D3, 3 и D34. Открываем карту и смотрим D3, 3 и D34. Вот сюда вот не надо, можем отметочку поставить и вот сюда, да, например, просто и понятно. Сюда мне надо, сюда. Так, ну что, поехали. Отметочки, кстати, так надеть дозорную вышку надо на на северо-восточной части склада. Нам нужно сейчас до туда добежать. Так, правильно, хоть идем-то? Нет, нам нужно в ту сторону. Так, все, побежали, у меня даже в патроне есть 7 патронов, должно хватить на первый раз, по крайней мере на семерых собак должно хватить, если я ни в кого не промажу. Так, идем дальше, мне нужна дозорная вышка, где же она тут есть-то, я не пойму, я реально не могу понять, а где дозорная вышка вообще здесь, где ее меня спрятали, или там дальше она, или тут, Но тут ее по крайней мере точно нет. Так, это что у нас за проход такой, я тут уже все оползал. А, все, нашел, вон же она, вон же она, дозорная вышка, но я туда пройти не могу, надо опять отбегать с другой стороны, да что ж вы меня загоняли-то, а? студента бедного, что ж вы меня загоняли, на, туда-сюда надо бегать, туда и сюда, ну и сейчас мы ее достигнем, да, на самом деле в темноте что-то как-то плоховато было видно, да, эту дозорную вышечку, но все-таки я нашел ее спустя некоторое время, вот она у нас здесь, но мне нужно на нее забраться на смотровую площадку. Давайте заберемся и посмотрим, что там нас дальше ждет. Может быть какой-то чекпоинт здесь нас ждет или что-то в этом роде. Так, забираемся мы на нее и экипируйте бинокль, полученный от проводника, мне говорят. Так, где у меня значит бинокль? Так, раз и экипируемся. Давайте уже бинокль можно использовать нажав на клавишу B. Так, убираем инвентарь и зажимаем клавишу. Так, давай уже доставай. Так, а как? Надо удерживать бинокль. Так, экипировались, значит, мы биноклем. И посмотрите, бинокль, зажав, и удерживая клавишу B, убедитесь, что на блокпосту ну, на востоке есть военные. Куда надо смотреть? А, ага, я вижу военных. А, вон они там стоят. И знак стоп такой большой. Поговорите с проводником. Да, реально, есть военные, рядовые там стоят. И что-то караулят они. Наверное, нас караулят. Но ну, ничего, мы, наверное, как-то... Как-то, может быть, сейчас а, обойдем их стороной. Это что, у нас ящики, их можно вообще открывать? Нет, нельзя, ладно, шуметь не будем. Сейчас поговорим быстренько с проводником. Что же скажет нам он дальше, что делать? Какие у нас дальше действия? Постоянно я получаю урон, натыкаюсь на какие-то препятствия. Так, где наш, наш проводник-то? Куда я его потерял? Где он вообще остался? Где-то, в общем, он, он был. В общем, где-то там надо искать его. В общем, где-то там он запропастился. Вот он стал сталкер-проводник. Давай рассказывай, куда нам идти дальше. Куда нам идти дальше, ребятки, в этой игре под названием Stay Out. Напоминаю, ребятки, игрушечка бесплатная, доступна всеми, для скачивания. Ссылочка есть в описании под данным видео. Пожалуйста, переходите по ссылочке, скачивайте и наслаждайтесь. Ну, если честно, мне игрушечка пока что... Ну, средний балл, оценку поставлю ей. Там, например, 5 из 10 пусть будет. Если честно, я пока что, ребятки, не понял а, всей глубины и наполненности этой игры. Надо, ребятки, думаю, попроходить немножко подальше, чтобы понять это а, наверняка. Так, ну давайте поговорим тогда с, с проводником. Значит, военные на посту, это хорошо. Возможно, мы с ними не пересечемся. С другой стороны, здесь может появиться кто-то более опасный. Ты следишь за моей мыслью? Да-да-да, слежу за твоими мыслями. Сталки, сталкеры, бандиты, наемники, может, даже местные. Это, конечно, самый безопасный для нас вариант. В зоне достаточно желающий, который тоже любит шариться в заброшенный. По заброшенным складам Возможно, мы тут не одни Ясно, какие у нас дальнейшие планы? Попытаюсь найти что-нибудь полезное раз, предо... раз предоставилась возможность Но сначала нужно придать тебе Более устрашающий вид Может ты просто дашь мне патроны, черт побери уже? Так, добавим патроны у меня их нет Могу, Могу временно дать свой калаш А патронов на него тоже нет Зато выглядит он гораздо внушительней Внушительней нагана Давай посмотрим, сможешь ли ты при предладить к нему магазин обвесы, да, давай попробуем, короче, модифицировать полученный от проводника автомат, для этого откройте рюкзак, кликните по оружию правой кнопкой мыши и выберите модификацию, так, давайте, ребятки, откроем рюкзак и посмотрим, какие у нас модификации есть на калаш, ну что ж, вот он наш калаш, можно, кстати, его посмотреть, вот так вот покрутить, повертеть, да, можно увеличить, можно отдалить, да, реально, калаш как калаш, Присоедините дополнительные элементы обвеса к оружию, перетащите, перетаскивая их из ячеек справа на оружие, на подходящее крепление модели Так, давайте посмотрим калаш, точнее это магазин у нас дополнительный, раз, так, это у нас вторая деталь И что это такое, это что у нас, типа прицел какой-то или что это такое, а, это у нас, да, прицел И третье, значит, присоединить все изменения, нажимаем и у нас получается вот такой вот интересный калашик, да, который мы можем попробовать в деле Ну... Давайте поговорим с проводником. Опять мне советуют поговорить с ним. Так, ну что, быстро учишься, держи оружие на и двигай за мной. Если что, вскинешь пушку и сделаешь грозное лицо. Вскроем пару ящиков, можете патрон заодно раз добудем. Пробежимся, пробежимся по складу, потом на станцию, а дальше тебе до любича один нужно добраться. Запомни, ладно, погнали, погнали. Следуйте за проводником. Ну что ж, опять мы следуем за проводником, который нас уводит куда-то все дальше и дальше. В непонятные какие-то места. Что, у меня забрал калаш? Нет, калаш у меня на готове. Но я бы хотя бы с нога на пострелял, попробовал. А тут уже и калаш мне, смотрю, выдает. Ну, давайте экипируемся. Я так понимаю, мы пока, видимо, воспользоваться не можем. Что? А, нет, можем. Так, ну что? Патронов нет у нас, а калаш есть. Так, идем, ребятки, за стажером-проводником. А калаш пока можно убрать, наверное. Так, глоток воды мы сделаем. Попить надо чуть-чуть. Восстановить силы. И идем, ребятки. Так, а куда наш проводник-то делся а? Эй, проводник, ты где? Чувак, ты куда смылся-то от меня? А, вот он где стоит. Вот он где стоит. Он, видимо, что-то нашел. Что здесь такое? Ящик какой-то? Не хватает запаса сил. Почему не хватает запаса сил? Че, я за забегался так сильно, что не могу даже ноги, ноги передвигать? Так, а если мы уберем? Блин, запас сил не восстанавливается. Давайте что-нибудь по поедим, попробуем. Так, ну что у нас на шестерочку вроде? Перекусить надо, потому что у моего персонажа закончился запас сил и... Он не может даже запрыгнуть сюда, ребятки. Следите за своим запасом сил. Обязательно в out, потому что если он у вас заканчивается, вы даже элементарно через борт вот этого грузовика перелезть не сможете. Ну что ж, смотрим, что у нас тут в ящике. Так, на буковку Е, e, наверное, да, или на F. А поговорите с проводником. Добавлен предмет. А, патрон 12 на 70, картечь. Отлично. А, небогатый улов, может, дальше повезет. Давай за мной. Ладно, погнали. Так, ну вроде патроны мы какие-то нашли. Да, и пойдемте дальше. На все, ребятки, тратятся силы и энергия. Урон... И урон мы получаем практически от всего, с чем прикоснемся здесь, ребятки. Поэтому нужно быть осторожными. Так, у меня же есть все-таки револьвер. На него патроны есть вообще? Нет, на него патронов нет. У меня есть АК-74М, а который а, вроде как патронами заряжен, но их тут немного. Ты что там делаешь? Проводник, ты давай завязывай уже свои эти шуточки. Давай уже пошли дальше. Нас ждут великие... Ты что сейчас делаешь-то, а? То есть мы должны краситься здесь, что ли, я так понимаю, или что? У меня есть вообще фонарик? Нет, фонарика пока у меня нет, а у проводника есть. Но у него экипировка покруче будет, чем моя, у меня-то вообще лохмотики какие-то драны. Так, что дальше будем делать? Что-то ты как-то медленно идешь. Ты побыстрее, что ли, шел? Ха-ха-ха. Да, ребятки, вот так у нас происходит обучение в данной игрушечке Наверное, ребят, на этой торжественной ноте я и закончу наше обучение Ну а вы, ребятки, пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу данной новой игры Конечно же, испробуйте ее, ссылочка доступна для скачивания Есть она в стиме и она бесплатна Ну а братишка Scratch ставит 5 баллов из, из 10 этой игрушечки Вроде бы, как бы она ему понравилась, но я толком еще, ребятки... До конца не успел ее, а, а, так сказать, раскусить, пощупать, потрогать и а, в полной мере заценить, ребятки. Кто это сделает в полной мере, пожалуйста, пишите свои опять-таки комментарии. Братишка Скреч всегда ответит. Но кто, ребят, хочет продолжение прохождения этой замечательной игры, то, пожалуйста, давайте наберем хотя бы 200 просмотров и 50 лайков, и братишка Скреч будет дальше продолжать пилить а, прохождение по этой игрушечке под названием Stay Out. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея еще обязательно услышим.